Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала заново я, Серый Кролик. <coughs> Огромное спасибо, друзья, что зашли сразу же сюда на канал, потому что вы ну, молодцы. Э, почему я сидел? Честно, вы же обычно где-то в положении сидя, лежа, наблюдаете за нашими телодвижениями в интернете, поэтому, честно, я тоже немножко присяду, потому что на <coughs> глаз правда немало. Почему мы здесь? Здесь мы, потому что вот это, вот можете сами убедиться, концепция, как бедный, пытается стать ну богатым ну или успешным здесь я не вкладываю практически ничего из своего кошелька все где-то достал там обменял там грудь верть верть грудь для того чтобы что-то можно было построить капиталостроение блин и потом что-то начать зарабатывать я не говорю что там мне получится я не говорю что это у меня хорошо получается я не говорю что это супер-пупер идея нет это как вам так сказать культурно помягче не ругаясь это не цензурной ну то что вы увидите я надеюсь оно станет еще лучше при этом не потративший денег ну это будет курятник если что. А, сегодняшнее видео будет посвящено обязательно кроликам а, а тема видео какое количество кроликов у вас да да да у вас друзья а, потому что это такой вопрос интересный как кого не спрошу какое количество тебя там кроликов Опытные кролиководы говорят сразу же Ну, рух, Опытные кролиководы сразу говорят Это неверный вопрос А если будет неверный вопрос, то неверный будет и ответ Нужно задавать количество Какое количество у вас кроликоматок Но я знаю, друзья, что у вас кроликоматки Как и у меня, не все покрытые Не все умеют работать А, ну, ошибаюсь, есть у нас кролиководы У них все работает Все покрывается Никто не дохнет никогда И они супер-пупер с 30 ошибки С 40 годовым стажем по кролиководству. То есть я считаю, что какое количество кроликоматок это не ну, такой не самый компетентный такой ну, вопрос. Какое количество кроликоматок? 50. А сколько из них рабочих? 0. Ну так получается. Или какое количество кроликоматок? Там, 5. Сколько рабочих? Все 5. То есть и по 6 кроллов в год приносит. То есть, смотрите, здесь такой вот нюансы. Есть. Четкий вопрос и должен быть четкий ответ Какое количество у вас кроликов Я сейчас пойдем ко мне Покажу сколько у меня Ну а вы потом посмотрите сколько у вас Мне сейчас легче считать Потому что я в течение месяца сдал 20 на мясо И приехали ко мне Пацаны, ну там такие, тыры-пыры, бесплатным кроликам. Ну, слава богу, страховались более-менее на цену. И немножко я тоже убрал на поголовье. Потому что комбикорм, понимаете, в копеечку тянет. Пускай он там и домашний, кустарный, но все равно копеечка. Или я, ну, короче, копеечка. Чтобы эту копеечку лишним не терять, нужно что делать? Кроликов сбывать. Но сбывать только те, которые уже достигли консистенции. То есть вес там, трюки, Чуть -чуть все, пойдемте к кролику, не будем затягивать Ну вот мы находимся в мальчатнике Вы уже, друзья, здесь, здесь неоднократно были Но, может, кто-то новый зашел сюда Первый раз это все видит, это безобразие, которое здесь творится Первая цифра Какое количество у меня кроликов? 80 штук Ну, таких я не считаю Дальше Какое количество кроликоматок? 12 кроликов кроликоматок Дальше Какое количество э, кроликоматок сейчас с детками? С детками, с детками сейчас 6 так что вот такие цифры можно более-менее иметь какую-то осведомленность, какое количество кроли у человека кроликов Но кролиководы делятся на три типа Первое, те, кто хотят заработать на кроликов, они продают все, что продается и всеми путями пытаются заработать денежку Второй тип кролиководов, это те, кто держит домашних питомцев просто как декор Ну то есть маленькие, там декоративные, поэтому и десятки-десятки есть разных пород кроликов, которые деко. А третий тип это для себя. Это тот, кто говорит, что ем по 25 килограммов на человека в год кролика, хотя при этом, слава богу, если один, два, ладно, 6 за год забью ну и слава богу. Ну это я утрирую, потому что если есть правило, то должно быть исключение из правила. То, то есть что вы тут делаете, дамочка, ловите кроликов? На охоту вышли, охотницы. Эм, то есть есть люди, которые едят очень мало кроликов, потому что они не едят кроликов. А есть люди, которые, наоборот, едят огромное количество кроликов. Ну, и таких, и таких очень мало людей. Эм, дальше, по поводу кролиководства. Кролиководство, если было бы легко, как с курами связано, да, то их бы держали все как вот ку курей держат все люди, таких кроликов бы держали все но с кроликом очень много геморроя, как это говорю, да? им надо там смотреть, колоть, вакцинировать, пропаивать там я что-нибудь сделаю, да? вакцинацию делал, люди говорят, надо и пропаить они уже пропоенные были, друзья пропаиваются на где-то 20 плюс-минус ну, да и ладно я говорю еще раз, огромное количество нюансов в этом кролиководстве Но первый нюанс, который меня самого больше бесит Какое количество кроликов? Кроликов считают по осени а Кроликов считают во время вакцинации Кроликов не считают, а считают кроликоматок Ну, меня это аж бесит, честно Но Я тупо спросил Какое количество у тебя кроликов? У меня, я еще раз если кто услышал, э -э он поймет. Если кто вмотал, тот не поймет, какое количество мне кроликов. Дальше что еще можно показать? Ну, покажи еще. А то есть люди, которые <coughs> заходят впервые. Они потом, конечно, у меня на канале не остаются, потому что здесь мне не интересно. Ну, но, но, но, но, но. Приехали люди заново. Ну-ка, же? приехали люди с Березинского района и говорят: нам нужны крольчата полтора месяца. Ну, до двух сколько месяц жизни я такие ну, ну ладно два с половиной доллара и забирай ну там, ладно 2 доллара и забирай ну в итоге они все это забрали почему меня забрали потому что у парней что-то там с матрицей. и комбикорм не могут они сейчас мне произвести и покупать мне где-то сейчас на заводе этот комбикорм это не вариант мне легче отбавиться было вот от такого молодняка я избавился здесь избавился там то есть что 10, может, 15. Они забрали. Ну, мне как бы полегче немножко. А, Пообещали еще приехать. Потому что они не рассчитывали, что тут такого количества кроликов. Думали, приедут там за Хотя за 100 километров ехать за 5 кроликов. Ну, да и ладно. Дальше, что их хотелось показать. Немножко обкосили мы всю территорию вокруг дома. Ну, пойдемте, покажем. Буквально два года назад садили здесь небольшую аллейку. Аллейка ну, с елочками, там, Тарипыри. Они же, посмотрите, уже выше Юльки. Уже выше. Ну а тут дочь то она совсем. Так, хищница. Ты заново на охоту вышла на кроликов? А, хищница. Ну и подлиза ты. Ну такая территория у нас. Я сказал бы не маленькая. Быть более точным. Вот такая огромная территория. Здесь вот небольшое количество грядок. Заросли правда. Давай, газуй, и газуй, газуй. Давай, давай. Вот так у нас проходит мульчирование. Персик мы уже обрезали. Здесь было огромное количество эм, боковых подбегов. Мы их убрали. Ну и напоследок нужно перечислить, какое количество у нас всяких живностей, какое количество живностей у нас присутствует в хозяйстве. Ну, Юлька, давай, перечисляй. Кто у нас живет? Ну, ролики это понятно. Кто еще? Не затягивай видео. Люди сейчас выключат и смотреть больше не будут. Но так и ты подсказывай маме, если мама не знает, кто у нас живет. Так, куры определились, кто еще нас живет, кроме кроликов и петухов. Свинки. Свинки. Видео затягиваете уже это. Да, Свиньи. Котик, черные, белые, коты. Кто там еще у нас Собачка. это? Собака, кто еще живет? Еще нет. А рыбки. Ну, рыбки. Еще, да. И хомяки. И хомяки. Да. Все. Мы на этом будем заканчивать данный видос. Всем огромное спасибо за внимание. Подписку. Подписывайтесь, комментируйте Всем огромное спасибо, всем пока